Твердят, в было слово. А я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа. Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе. Живи, и ты от шепота очнешься. И выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви.